Всем привет, дорогие друзья, с вами Зуко 1337. И сегодня я вам покажу бич закупку, так называется то есть дешевую закупку на 100 рублей. Короче, у меня был такой аккаунт, где у меня лежала сотка. И я тут закупился скинами, то есть на 100 рублей ровно. Скины средние. Ну давайте начнем. Значит, первое, что мы покупаем, ну как, вы можете что-нибудь другое купить, но я себе купил, э, вот, вот на это вот не обращайте внимание, это не мой аккаунт, просто я его купил. И, вот, видите, сколько продаж всяких. Вот. И начинаем мы с плюсиков. То есть вот. Первое, что я купил, это было м 4 а 4 Урбан Дзеплат или Пиксельный камуфляж Город в переводе на русский. Mm. Она стоит 19, ну, 20 рублей, в общем, давайте округлим. Э -э, немного поношенная и плюс наклейка. Дальше идем. Покупаем э -э, каваш Предатор. Мне кажется, он будет лучше гораздо, чем э -э, африканская сетка. Он так и называется. Э -э, Предатор вроде бы на русском. Я не помню точно, как он называется. Хищник он называется, вот по-русски. Берем после пильвых, так как немного поношен там стоит около 50 рублей. Поэтому нам немного невыгодно будет. Дальше покупаем АВП Сафари э, Мэш немного поношенную, ну для меня вот так. Э, на юсп не обращайте внимания, кому надо, кто вообще сейчас бегает с юспом, я если ну то есть я бегаю с 2000 вот. Значит, э, извиняюсь пацики я отходил. Вот на чем я остановился, что кто хочет юсп, то самый скорее всего красивый и недорогой юсп это будет юспи Tark или USP закрученный. Он стоит 12 рублей, но, как я вспомнил что я играю в СП 20, я его вот продал. Значит, дальше из глоков из дешевых самых, я нашел вот катакомбо красивый мне кажется то есть его можете купить заклевленный боях а у него рисунок не будет спадать потому что ну это такие вот скины есть на которых можете купить заклевленный боях например как в, в поверхности закавки например купите заклевленный боях он будет чуть-чуть потемнее просто и все Я сейчас по микрофону стукну дальше значит покупаем пи-250 цент дуны но это вообще биджи закупка он такой средний для меня он ну красивый Дальше, значит, 57, э, лесная ночь, как я понимаю, переводится на русский. Э, это песчаный дюна, если чего, по 250 лесная ночь, тоже рубль, но для меня этот скин, сейчас честно, красивый. То есть он из дешевых, но он для меня красивый, серьезно. Вот, ТЕК-9 э, я купил за 2 рубля. Это армейская сетка. Э, для меня он, ну, тоже такой красивый. Ну, тут не обращайте, тут, тут видите, типа продал я. Значит, это февраля Это сегодня. Кстати, поздравляю всех моих подписчиков с прошедшим. Вот, диглом мы покупаем за 5 рублей э, бронзовая декорация после полевых испытаний. И э, самое последнее, покупаем за 5 рублей пи 2000 э, столов, о, столовая. Ой, столовая. Столовая, блин. Э, слоновая кость. Вот самое скорее всего последнее э, то что ну на что у меня хватило? вот это вот все то есть это в сумме получается э, всем посчитаем даже раз 3, 4 5 6 ой нет не этого раз э, раз два три 4 5 шесть 7 э, восемь девять э, девять главных оружек там всякие пи вино и вот это вот все я ничего этого не брал то есть как бы там если у вас есть побольше денег то вы докупите но ну, а с вами был звук 137 это была бич закупка так называемая бомж закупка на 100 рублей вот ну скинами в кресс я знаю что скины конечно это не главное но кто собирает скины тут меня поймет естественно я вот сейчас как раз продам кейсы надо скорее всего уже будет без записи а о чем интересно какие кейсы продаю ну все Всем удачи, всем пока. С вами был Зука137. Это была Бичи Закупка. До встречи.